Такие гости, как Лилия Ков, значительно улучшают рабочее качество журналистов. Для студентов это возможность освоить некоторые навыки еще до профессиональной деятельности. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.